Всем добрый день. Сегодня вашему вниманию предоставляется Powerbank на 10 миллиампер часов компании Ugreen. То есть достаточно молодая компания, которая занимается аксессуарами для премиальных продуктов. Ну и представлена на Алиэкспресс. Один продукт мы уже рассматривали, это подставку. То есть, была куплена именно там. Так, ну и настало время. То есть, тоже вот пришла двойной упаковки От данной компании официального магазина на Алиэкспресс. Так, ну и что внутри находится? Ну и внутри опять небольшой бонус то есть хомут, хомут ремень для связки кабелей чтобы они у вас не болтались таким вот ремешком липучкой так опять предоставили открытку с их продукцией. ну и счастливы или нет в зависимости от этого либо оставить 5 звезд либо лучше с ними связаться если что-то вас не устроило то есть ну и тоже уже говорил поставляет различную продукцию это различные зарядки быстрые зарядки беспроводные зарядки обычные дальше кабельную продукцию для смартфонов для аудио видео продукции разнообразную варианте какая необходима в том числе и для хаэнда аппаратуры для современных телевизоров hdmi 20 вот скоро придет hdm20 то есть потом при распаковке проверим как он функционирует так, и есть еще у них линейка Bluetooth-продуктов, аудио, для того, чтобы э, сконнектить ваши два устройства, например, телефон и какую-то аудиоаппаратуру, в которой нету, это их bluetooth устройств. Ну, или другой вариант от аудиопродукции – сконнектить со, со смартфоном, ну, или с другим-другим гаджетом, где используется Bluetooth. Так, ну и вот такая вот открыточка. Так, вот сам Power То есть на 1000, 10 тысяч миллиампер часов, в том числе быстрая зарядка, технические характеристики. Это сделано из литий-полимерной батареи. Модель PB-108. То есть входное 5 вольт 2,4 ампера. Ну или 9 вольт 2 ампера. То есть общая отдача 18 ватт максимум. Так, ну и здесь присутствует соединение USB-C это отдача 5 вольт 3 ампера либо 9 вольт 2 ампера либо 12 вольт 1,5 ампера ну и USB-A те же самые характеристики то есть на 10 часов 3,8 вольта то есть 38 ватт так но ну, 6500 миллиампер часов если это у вас 9 вольт 1 ампер так ну и зарядка осуществляется 4, в 439 вольта имитирован то есть вот такая вот упаковка сейчас мы вскроем Let's <laughs> Так, все качественно сделано. Так здесь USB кабель, и USB C. Так, дальше. Благодарственные письма, ну и инструкция по эксплуатации на английском и китайском языках. Ну и внутри находится непосредственно сам Powerbank, то есть из приятного рифлированного, рифленый пластик. Так здесь вот разъем под зарядку USB-C. Ну и Выход USB и также есть выход уже встроенный USB-C для подключения второго устройства. Так, есть включение, ну и, как видим, 75% есть. То есть, Powerbank заряжен. Так, ну и давайте сейчас проверим зарядку на смартфоне. Так, у нас есть смартфон Asus так здесь usb М микро используется поэтому вот этим не сможем воспользоваться это скорее всего для более премиальных продуктов таких как ну, например продукция apple так ну и давайте вставим Ну и как видим, у нас пошла зарядка. То есть проблем особых нету. Так, ну выдергиваем. Так. Ну и вот такая вот продукция фирмы Green, то есть представляет из себя Powerbank на 10 миллиампер часов, то есть для зарядки ваших гаджетов, в том числе с USB подключение, ну либо если USB-C нету, то есть есть выход простой USB на другие варианты, ну и также сразу же предусмотрено, то есть можно заряжать два устройства, обыкновенное подключение, ну и подключение к гаджету, где есть USB-C, то есть вот такой премиальный продукт фирмы Угрин. Ну и у них еще 11 ноября 2018 года будет ежегодная распродажа. То есть, ну и данные продукты можно будет купить с достаточно хорошей скидкой. Так, ну и мне тоже повезло. То есть, я купил с достаточно хорошей скидкой данный продукт. Так, всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок распаковок. До следующих видео. Удачи и до свидания.